Всем привет дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ, в этом видеоролике я проверю три лайфхака с тиктока. Давную идею мне дал подписчик, который написал мне ее в группу во Вконтакте, так что если ты тоже хочешь попасть ко мне в видеоролик, то подписывайся на мою группу во Вконтакте и пиши свою идею для видеоролика. Ссылка на группу будет в описании, и я очень сильно хочу добить в группе во ВКонтакте 100 подписчиков. Поэтому, пожалуйста, помоги мне и подпишись на группу во ВКонтакте. И подпишись на мой YouTube-канал, потому что на нем скоро 6000 подписчиков. Это очень классно, подписывайся, пожалуйста. Этот ролик дался очень сложно, потому что я водил в ТикТоке и по-английски лайфхаки Амонгс, и по-русски, но лайфхаки я так и не мог найти. И кое-кое кое как я подобрал три лайфхака для этого видеоролика, которые получились еще интересные. Но все, что нужно было, я уже рассказал, поэтому я приступаю к проверке лайфхаков из ТикТока игры Амонг Лайфхак в Among Us. Когда вы выполняете задание выровнять мощных двигателей, то нажмите на вот эту кнопочку пару раз. И оно у вас выполнится автоматически. Интересный лайфхак, я вас сейчас проверю. В общем, я выровнял и нажал два раза. И это правда сработало. И этот лайфхак официально рабочий. Я перешел для того, чтобы показать суть данного лайфхака. В общем, я подхожу и начинаю выравнивать мощность двигателя. Вот я выровнял, и нужно идти на нижний двигатель. Ну а с помощью этого лайфхака не нужно будет бежать к другому двигателю, и за один раз вы сможете выполнить задание сразу. Ну а данный лайфхак нельзя было скачать в ТикТоке, поэтому пришлось записать его через запись на телефоне. Но он очень удивительный, поэтому я его проверяю. Это очень интересный лайфхак. Конечно же, я сомневаюсь в том, что он рабочий. Я уверен, что он вообще не работает. Но все же очень интересно его протестировать. Вдруг случится чудо. В общем, я захожу в комнату, и я надеюсь, что мы сейчас. Вот сразу, сразу начнем и сразу быстро проверим лайфхак. Я уверен, что не работает, и момент. Ну, ясно. Перехожу к следующему лайфхаку. Всем привет! С вами я, Маша. Пожалуйста, подпишитесь поставь лайк на видео. В этом видео я проверял лайфхак из ТикТока. Он заключается в том, что если быстро делать комнату публичной и приватной, то она будет продвигаться вверх, и игроки будут быстрее заходить в вашу комнату. Я считаю этот лайфхак рабочим, потому что моя комната набралась буквально за 2-2,5 минуты, а обычно набирается минут за 5. Не буду много болтать, Смотрите видео и приятный приятной музыкой. Всех люблю! Ну вот я и создаю комнату, и я надеюсь, что этот лайфхак работает. Но проблема в том, что я записываю голос поверх видео, и это видео уже записанное, и проблема в том, что данный лайфхак не работает. Я порядка двух минут щелкал на данную кнопку. И как вы думаете, кто пришел ко мне в комнату? Да, никто. Данный лайфхак тоже не работает. А на этом ролик подходит к концу. Я надеюсь, что он тебе понравился, потому что я очень сильно старался. Подписывайся, пожалуйста, на канал, так как скоро нас 6000. И я очень буду рад, если 6000 наберется как можно скорее. Также подписывайся, пожалуйста, на мою группу во Вконтакте, так как скоро там 100 подписчиков. И это тоже очень сильно классно. В общем, ты был на канале Чайок ТВ. До новых встреч.